Уже начинаем? Окей, okay. uh, это сегодня 29-го травня, и я, Михася... Целексей! Мы сегодня... это выпуски верной фермы Фоланстера, сегодня мы покажем, что памятайте день назад мы пошли эксперименты, с, запустили червяшковый гусю компостный контейнер, и сегодня мы поглядим что там есть. Вось, и что с этим все можно делать. И у меня была завара, что там верный шмат верный шай. Поглядим, шмат шматы их тут, эти мешматы. починаем. И верный фермер Фаластра, что это мы делаем, это показать, как можно захоронить зеры, органичного сметиться у офиса. Кватеры, сегодня мы вышли у Калидора, мы упакуем у Кватеры, ось, и очняем. Вот, глядим, что у нас, и как Так, вот, глядите, что у нас. Это наш компостный контейнер, это один контейнер, и тут отбывается заготовка ежи для червячков. А, зараз мы проверим, как живут тут наши червячки. Те нахо живут, темнейшим, может быть, я уже и не живут. Ось, э, Леха, ну что, попробуй, Давай. Ты первый, я, я за тобой. Да, да, сверху, я думаю, глядите, сверху. Живой. Мы шукаем зараз червяшков. Те яны на углу тут вешают где-нибудь, ползают, все, и все. Яны уже... Какая же цепь? Ну, вот эти ногохвостки есть. И мухи есть... Вот. О, глядите, червяшки, да? Вот. Ага. И они довольно активно рухаются. Давай, вот. Вот такие. Вот да, да. ну, тут... такие. Давай глуби, Лёха, давай в да, преисподнюю, во-во-во. яны во. они Вот яны тут ползают. Мы, конечно, не будем перешкоджать их и шапать их руками, но, в принципе, яны, не... вот-вось-вось, вот-вось, вот-вось. Видишь, они будут полезать а давай тут поглянемся, там, в боку. Ну, вы зауважили, что там ниже находится шмат вот этого гормичая, да, и, вот ось... все <laughs> сегодня оператор Ксюша, приветствие Ксюша, мы забыли приветствоваться. Привет, Окей. Okay. Ксюша героически глядит, что тут а О, пары? боже, тут некие парыжи. О, я зараз караул. Я такого не шакал. Да, тут реально... Тут некие иншие истоты, по-моему, житься. Там да? Да, да, да. Фу. Пошакай, все будет хорошо. Не переживай, мы изродим все эктребы. Ну вот, бачите, там вермишматля этого вермичая. Что мы сделаем? Мы сейчас выйдем, все таки мы выйдем на улицу мы в этот момент. Мы, нам наша задача, к будет сделать дренаж верми, этого вермичая. Мы его переместим месте один бок, после аккуратненько слием. И польем свежей водой. Для чего мы это сделаем? Мы раскислим просторы и дадим мощность для наших дождевых червячков, чтобы они больше активно пришли съедать все, что нам плохо. Вот это наша задача. И мы проступаем. Значит, переносим контроллер на улицу и там протягиваем. Так, Леха, ты, ты, наверное, ты что Скажите, пожалуй, цемнеет. Как раз нас никто не зала. А что с опарышем? У них изучается, что Да, Леха, подожди, подожди, подожди. Я не вижу, что такое мясное будет, давай мы спочатку сделаем вот такую штуку. Посмотрите, что мы делаем. Мы как бы, сконцентруем эту... Не, не кидайте мне тут, мне так само страшно. Мы здесь. Я подойду с этой стороны. Нужно немного ждать, как оно слилось. Вот, мы аккуратненько так вот... Зеловых кедов. <laughs> Внести в компорт, все будет хорошо. <laughs> <су> деловых кедах. Да. Так, мы зараз трохи пачекаем, чтобы а, а, вот сюда набрался наш чай, ярмий чай, так Отливать, да, са, с ну вот, короче, что э, будет далее, да, я уже завершу, чтобы час не тягнуть, мы аккуратненько сольем с одного боку э, вермичай, после сольем с другого боку, после это все размешаем еще раз, частково подкормим наши колонии червячков, и что будет далее, и далее будем, будем держать вас курсе, как развивается справа с компостным контейнером, потому что мы созрели к неким еще больше глобальным экспериментам, как сделать без перерывные компостования, как не было промежковых не компостования, а створения гумуса, как не было промежковых компостных контейнеров, а сразу выдавалась некое ну, выкиды и червяки какие на створении гумуса. Вот это основная задача Сейчас все. С вами да, был Михайс, Леха, Ксюша. Вот на сегодня все. Готовы верми вермифермафалантеры за выкиды у квадперы и э, подписывайтесь оставьте лайки. Пока!